Здравствуйте. Здравствуйте. Что фиксируем? Что вы взяли, что он что-то фиксирует? Что у вас за документы? А у вас что за документы? Я к вам даже не подходил, что, за, что у вас за документы? Ну, я слышал, вы хотите что-то тут зафиксировать? Ну, когда будем фиксировать, тогда увидите. Меня будете уведомлять? О чем? О фиксации. О фиксации? Какой очень странный человек, я вам скажу. Молодец, Очень. Любопытный. Вот этот документ у вас о чем? Там есть? Квартира 16, фамилия Булгак? Может быть. Можете выйти привет. Отсюда, привет. Евгений, не участвуй, пожалуйста. Ты застегивай, чтобы потом еще этой херни не было. Мне вот так постучаться или сотовой позвонит? Нет. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилия имя что назовите, пожалуйста. Вы кто-то да? хорошо меня спрашивает? Ну вы вчера отключали свет. Отключал, тогда когда отключал, тогда и спрашиваете. Вы тем более без маски. Значит, признаете, да, что вы отключали? Конечно. Здравствуйте. Фамилию и отчество назовите, пожалуйста. какой целью интересуетесь, гражданин? Как с какой? Он мне свет отключил. Когда? А я не с вами разговариваю. Но я у вас спрашиваю. Удостоверение у вас есть? Есть, конечно. Допуск электричества можете показать? Сейчас вы с какой целью интересуетесь? По факту работы когда будут, ну, по факту, по когда Представляю. А когда работы будут? Сюрприз будет, Наталья Николаевича. Сюрприз? Конечно. Вы всегда по сюрпризу действуете? Ну, а как насчет установления устан... правоотношений? Устан... Устан... Устан... Правоотношения установлены. Серьезно? Серьезно. Покажите документ. Закончит. Что закончить? Где правоотношения? А что вы отворачиваетесь опять? Вы в курсе, что они вообще правоотношения не устанавливают? Я не в курсе. Вы в курсе вообще? Пофиг. вообще. Интересно. А если вас завтра также отключат? Я, по крайней мере, получил. Кому? Кому надо? Надлежащему лицу? Ой, этому? Как вы, кредитору? Вы хоть убедились в их полномочиях? У них же даже полномочия нет. Протокол вообще в общем собрании читали, нет? А вы, вы? его обжаловали? Чтобы вы это А как это можно вы... обжаловать то, чего, в чем нету этих собственных? Ну, вы сейчас на него ссылаетесь. Читали? Так Значит, это вы на него не ссылаетесь, не а не я. Есть, не я ссылаюсь, а Нет, вы. Вы же его предоставили в качестве доказательства. Я спрашиваю, правильно? Вы же его предоставили в качестве, вы... Доказательства. Вы предоставили в качестве доказательства. Вы чего-то не отвечаете на вопрос, который... Так вы переначиваете... Вы переначиваете? Кто переначивает? Не кто я на него ссылаю, а Мы вы на него ссылаете. Хоть Вы же деньги требуете? Да, ну, требуем. Вы обязаны оплачивать. Кому? Управляющий организацией УК ДСВЖР. Нет. Да. Управляющая организация, организацией согласен. Это э, уполномоченный. А где сказано, что управляющая организация является ООО Сказано везде. Вы человек, как, где? как я вижу, грамотный. Заходите в сеть интернет, заходите в ГИД ЖКХ и смотрите, кто управляет вашим домом. На бумажном носителе все На бумажном сделки, между и, да? и гражданами, вы, только в письменном виде. Вы готовы заключить договор управления? Конечно, готов. Да. Я же приходил в ДЖР. Мы прислали почту, вы его получили? Почту? Договор письма? почты? Да, Нет, ничего не приходилось. Потому что вы корреспонденции не получаете, вер? Да ладно. Да. Где номер отправления? Назовите. Э, Прям сейчас я да. сказать, не назову. А что, чё? в чем проблема? я вам его направлю. Так дайте мне в руки, вы каждый день сюда ходите. Где? Дайте договор. Подписанный директор, собственно, наручный. Вам его вручали. Где? Когда вручали? У вас есть на видео, посмотрите. Правда? Вы хорош дурака включать. В смысле Николаевич. дурака? Вот, так там вот, не вот, договор, прямой, там какая-то бумажка. Вот, знаете слово «дурак» переводится? Счастливый человек. Вы счастливый человек? Как может быть счастливый человек с отключенным электричеством? Правильно. Счастливым человек не может, когда он обманывает людей, вводит их в заблуждение. Вы в курсе, что вы совершаете уголовное преступление, донося? Вы не переводите. Да Вы, наверное, считаете себя счастливым человеком, да? Я вполне счастливый. Это счастье навязать. Почему? Я вам ничего не навязываю. Я хочу ну, как сказать, мне вы от, меня здравии, вы, вы от меня требуете плату? Вы от меня требуете плату? Вы вносите уплату. свои в полном объеме за оказанные вам услуги. И я с удовольствием внесу. Установите Мы право отношений, так, я внесу денежку. Все установили. Есть Где? многочисленные решения. Сейчас, чуть-чуть попозже. А? Чуть -чуть Сейчас попозже. директор я поедет. Я чуть-чуть попозже, уже не это. А... Вот Сейчас было члены комиссии. Ждем, вы с минуты на минуту поедете. Вам что поедет. с утра пройдет? Евгения, не участвуй, пожалуйста. Ты почему за свет не платишь? он за все Это не платил. Это мое И дело. Ну вот твое дело. Ну а зачем ты участвуешь? В чем я участвую? Вот в этом беспределе. В каком именно? Я тебе свет отключаю или что? Ну ты что акты делал? подписываешь. Я тебе сказала еще раз, вижу где-нибудь видео со мной. Я буду с тобой разговаривать по-другому. Так тебе ты же, же мне дала, добро-то. Я тебя предупреждала. В смысле? Я тебя предупреждала? В смысле предупреждала? В смысле предупреждала? Когда увидела видео в домовой группе, опять вместе со мной, я тебе сказала еще раз, я увижу видео со добро не давала. На что? Вчера ты опять выкладываешь видео со мной и пишешь о том, что я тебе свет выключаю. Я о твоем спасении? О каком спасении сейчас тут речь? Не, а я что ли к тебе пришел? Ты мне что, долг погасил? Ты мне свет включил. Я тебе помог. чтобы. С чем ты мне После, по После нашего похода, По факту, давай. После нашего похода тебе сразу свет говорю. включили. По факту говорю, давай. Евгений. После какого похода? После того похода я пошла и заплатила за свое электричество. Перекрыла все деньги. А ты мне сейчас говоришь, о том, что ты мне там спас в чем-то? Я тебе не спас. Я не, говорю... не говорил, что ты? я тебя спас. Я тебе помог. Ну, вы вот сейчас снимаете гражданку, вы спросили у нее разрешение. Владимир. Вы же дальше будете потом использовать. А я вы нахожусь в... в общественном месте. В каком общественном месте? В общественное место? Вот в что же вы вчера спрашивали, почему а? вас снимают? Ну, захотелось и спросил. Ну, вы вправе, Евгения, подскажу вам. Есть, я, поличию, я знаю, что я могу обратиться. Ты сейчас -то спрашивал тоже о разрешении, можно ли меня снимать или все, нет. Пойдем. Я нахожусь в общественном месте, имею ну, право. Об этом надо спрашивать. Если ты куда-то ходишь, участвуй. Нет, снимать-то можно, выкладывать нельзя. Вот это самое. Все, как все, как все, как все, как а он вас выложил. Причем, Причем при... каждый раз. Да. Вы участвуете? Благодарствую. Нет, У вас есть полномочия? У меня есть полномочия. Это мое имущество. Это очень домовое имущество. Документы предоставьте. Город Сургут. Меня снимай со стороны. Вот оттуда. Вызывайте полицию. Вызывай полицию. 24 июня 10.05. Проводим проверку на самовольное подключение электроэнергии. Мужчина, отойдите, пожалуйста, с щитка. Нужна работа полиция. А вы кто? Мастер ООО жро Будьте добры, предоставьте ваши документы, подтверждающие личность, должность и полномочия. Подтверждающие личность? Да, конечно. Вам паспорт приняли? Конечно. На каком основании? Как на каком? Я могу удостоверение рабочих людей. А удостоверение не подтверждает личность? Все <клес> верно, я удостоверение, подтверждающее личность, не собираюсь предъявлять. Так, удостоверение номер 133, Шуневич, Дмитрий Викторович, мастер, Так, инспектор по кадрам, а расшифровки фамилии нет, это, это не документ, подписи я не вижу. А вы у вас есть права устанавливать документы это или нет? Вы на основании чего сейчас сделали? Такой... На основании ГК-19. Подписью является... а вы кто, чтобы э, устанавливать документ? Истинный или неистины? У вас есть полномочия? Устанавливать? Или нет? Так Давайте вызовем полицию. Сейчас полиция. Ну, вызывайте. Все ждем полицию. Тоже вызываем. Вызываем давайте суд. общему а, На, да каком, вы говорите, основании? на счет, каком основании? Вы на каком основании? На каком основании? Сейчас блокируете доступ к общему имуществу. Так это мое и общее имущество. Какое ваше? Ваше, ваше и... общее. А я а имею вы кто? долю собственности. Вы кто? Вы кто? Как вас зовут? А? Как вас зовут? Я... Вам какая разница? Вы кто? Нет, а а нет. Пред... это вы кто? Вы, вы вам представляете. А вы, вы еще вы... не представились. Документы? Вы и... личность. Удостоверяющий личность. Да. Вы, вы не вправе. спрашивать у меня документы удостоверяющие личность, полномочия. Почему не вправе? Правильно? Ну, тоже самое нету подписи Матюшенко. Так подождите, до полного ознакомления. Нам на видео. Я сейчас хочу посмотреть. Не показали. Полномочия не подтверждены. Полномочия не подтверждены. Личность подтвердите. Паспорт покажите. Полномочия. Доставьте доступ к общему имуществу. Для вот. проведение а. работы у вас какие полномочия? У меня все есть полномочия. Но вы их предоставьте, вы же с нами. Вот сейчас придет вот полиция и предоставлю. При чем здесь придет полиция? Как при Вы чем? сейчас не пускаете работников к работе в электрощитке. Да, именно. сети, да. инженерная система МКД. А мы вы? в них проводим работы. А у вас есть полномочия вы в них проводить? есть. Они принадлежат вам? Они принадлежат собственнику. Не только вам, это общедомовые сети. Так вот, я имею Мы право. Проводим работу. Я имею право собственником. Вы не имеете права не допускать к ним. Как ты не имеет? Вы же сами говорите, они общие. Общие. А вы сейчас э, отчуждаете лично так себе присвоение. Действие вы. Вот собственница другой квартиры, она вместе с нами сейчас хочет получить а, доступ. Она сюда. решает за всех собственников. Причем тут за всех? А вы сейчас? А решили. я против. А я против. Я против. За всех. Так надо всех собрать и решить. Что, можно ли получить да, общество? Да, где решение собственного? А, вы Вас зовут не Булгаков нет. Антон Николаевич. Это единственное это, основание. Вас зовут Булгаков Антон Николаевич. Кто? Вас зовут Булгаков кто? я вам представился. Вы кто? Я вам представил. Паспорт. Вас зовут Булгаков Антон Паспорт. Николаевич. Паспорт. Вы плохой. Вы гражданин. Вас зовут Булгаков Антон Николаевич. Паспорт. Вас зовут? Вы, вы, вы паспорт? Вы паспорт. Покажите. Я вам задаю вопрос. Вас зовут Булгаков. Булгак, я, я не хочу я. с вами общаться. Не хотите? Предоставьте доступ к помещению, так вы постороннее лицо. Вы, не собира... не помещению, вы собираетесь совершить электричество... противоправные действия. Какие? Вы нарушаете права Какие? жильцов. Какие? Какие права жильцов? Вы отключаете от электричества жилую квартиру. Какую? Хотите? Какую? Кто, вы знаете, что мы хотим сделать? Так, я уже, так вы уже три раза приходили. Какую квартиру? Я три раза приходил? Да не вы, а вообще вы. Какую квартиру Но, вы мы хотим провести, отключить? Проверь. Вы, вы, вы, кстати, так, вы третий раз пришли, да. Гражданин, вы глухой. Вы, три раза. вы же так любите. Ну, Спросил его, он глухой, он что-то меня хорошо. не слышит. Только он глухой. Вы глухой? Какую квартиру мы хотим отключить? Кого мы хотим отключить? Вы кто? Как вас зовут? Не, на ну что вы улыбаетесь молчите? <къем> вы, вопросы вы, нет. вы же так любите разглагольствовать, разбирать слова по, по буквам, по словам. Что? А сейчас что вы молчите? Все вы хотите только полицию и. Предоставьте ноги, доступ к общему имуществу многоквартирного дома, конкретно к данному щитку, для проведения работ специалиста. Полномочия предъявите. Решение Основания для вас какие? Решение собственного. Что вам одно, единственное, одно единственное законное основание. Заходите Решение собственного. Заходите в сеть интернет, заходите э, на вот, сайт Восточного вот, ДЭЗа, ГИС ЖКХ, видите протокол общего собрания. Вот, вот, вот и все основание. Вот, вот туда идите, там протоколы и не обжалованы и действуют для всех. Невозможно обжаловаться, вы прекрасно об этом знаете. Законом данная норма урегулирована, обжалование протокола, в случае, если вы не согласны. Если вы не согласны, пожалуйста, здесь идете в суд и обжалуйте. На сегодняшний день сейчас есть какая-то у вас информация, что данный протокол обжалован или недействителен? или признан незаконным? Да. Есть? Да, да, да. Как может протокол признан да. недействительным, если он На основании по умолчанию не, не по имеет юридической силы? Есть какая-то информация, что он по умолчанию имеет юридическую? Где эта информация? В каком источнике? Гражданский кодекс. Ни Гражданский одно доказательство не, не имеет Хорошо. заранее установленной силы. Данные, все протоколы, проверенные надзорным органом, признанные э, законом, подлежат исполнению для всех собственников. Сейчас... А покажите Вы... решение собственника. пошли. Нас не допускают. Ну, в другой раз. А что вы? Полиция? Нет, стоп, стоп. Полиция сейчас приедет, сейчас а будем фиксировать. нам говорить, стоп, стоп. Вы, может, еще нас ограничить. А вы с чего кто такой? Ты, а ты взял, вы вы вам почему, а? почему а ты вообще? А? А потому что нет уважения. Нет уважения, серьезно. Да, И на ты нормально общаться. А куда вы пошли-то? Вы лучше ну, скажите, когда у вас выйдет на канале видео о том, что у вас тут был недавно в доме пожар, так. И мастера, работники ЖУ-2 ходили дополнительно, проводили э, инструктаж, раздавали бланки. Я знаю, что вы снимали это дело. Серьёзно? Но, когда, да, но И... когда вы поняли, что делается благое дело, ну, тут явно благое, вы решили съемку прекратить. У вас А какое благое дело, поясните? Дополнительно провести не было экспрессов, не было человека. Подождите, подождите. Нет, Просто вы ответите своих подписчиков. Вы хотите показывать только то, что шоу и страсти, а там хорошее. То есть человек. подожди, я провести всем Дмитрий. Можно? Дополнительно, Я у тебя сейчас серьезно спрашиваю, на ты можно? Давайте на ты. Давай, на ты. Я с вами на выбор. Как хочешь, смотри. Какое благое дело-то совершалось? Провести дополнительный противопожарный инструктаж всем жителям, чтобы не было ЧП, чрезвычайных случаев, каких-то бедных. Отлично, Вы этот момент снимали, я точно знаю. Возможно, возможно. Когда видео-то выйдет? Или вы показываете только то, что шоу? А ты в курсе, какая у меня нагрузка? У меня на три месяца вперед видеомонтаж расписан. Ну, Через три месяца оно выйдет? Ну, хотите, помогите. Ну, <смех> вот и ответ. Вы показываете то, что шоу, то, Смотри, что. Смотри, поясняйте. Нет, поясняй. Поясняй. Там было два листка. Угу. Ну, три максимум. На первой странице написано инструктаж по электробезопасности. Или, а, пожаробезопасности. Мам. Ни подписи, ни росписи, ни полномочия. Как-то не меняет. Как-то не меняет. Даже если я там, не там, там таблица. Даже если инициатива. Там скрепка скреплена. Не прошито, не пронумерована. <плодил> За что роспись оставляется? Может, вы новое решение сам собственника собираете? Вкусно пройти, это же все равно благое дело, правильно? В смысле? Поставить роспись, неизвестно на какой бумажке это благое дело. Ну, все понятно. Что понятно? Вы можете новое решение сочиняете. А контент, куда вы прошли? Вы же зарабатываете деньги на, на клубах туман, В смысле на, на Я наоборот народ просвещаю. На так давайте поговорим, что вы уходите. Ну у меня, к сожалению, работа идет. В данный момент я не могу. Так выше сейчас на работе. Да. Ну, так давайте полицию дождемся. сделать работу, мы идем. Так все, все, да. Григорий Александрович, что вы? Куда вы пошли? Давайте дождемся тебя полицию, пускай это удостоверит вашу личность, должность и полномочия. В чем проблема? Раз уж пришли. Здравствуйте. Вот такие дела. Как только полиция, так сразу убежать. Я что-то по-другому подумал. Нет, эти хулиганы пришли от электричества отключать. Электрики не такие. Да непонятно, кто не ничего не показывают. Странно. Вызвал полицию, сразу убежали. Если бы они действовали по закону, что не им понятно, бежать? Это у них должен быть документ у Конечно. Они да? Наряд, приказ, решение собственников. Все должно быть по закону. Они взяли убежали. Смотрите видео на канале Сургутнадзор. В ютубе. Ага. А на вас Когда есть время, тогда смотри. Благодарствую. Вот стою один против них. Всех. Дверь мне воламывали. психушку сдавали. Четыре раза. А это... вообще основания-то есть? Для этого? Нет, конечно. Пытались мочу что-то подлить. Да? Уже да. А это все из-за того, что вскрылась схема ЖКХ, что это все обман. <реши>, решение собственников протокола, э, ну, они не соответствуют закону, то есть я предполагаю, что они подделаны. И собственники мы ничего не подписывали. Я вот, не знаю, где вот они денежку требуют. Я даже не слышала, а единственное законное основание это решение собственников, а его у них да. нет, все. Я даже не слышала, что такое что-то было. Вот. Бы, Посмотрите да. видео бриллиантовый ЖКХ. Угу. 5 а частей. свидания, Благодарствую. Ты понял, да? Разбежались. Как только полицию вызвал. Жулики. Жулики, они есть жулики. Ни документов, ничего. А. Я, я, я короче, вышел в подъезд. На, на, начал Смотрю, что в щитке происходит. Слышу что-то это, с голос знакомый внизу. Будете понятой, что-то акт. Будем отключать. И опа, пошел вниз. Там Евгения. Ага. С этим, э, вот этот, Дмитрий Викторович. Ага. Он сразу такой заметешивался, вышел на улицу, смотрю, там Матюшенко без маски, попал он на видео без маски. Ага. Вот такие дела. Как только полицию вызвали, сразу убежать. Нет, если у них то все законно, по сути, чего-то вот они боятся. -то? Так в том-то и дело, что все незаконно. Нет, ну, говорю, по логике вещей, если они утверждают, что они все законно. А сейчас бы приехала бы полиция, посмотрела бы документы, сказали бы, да, ребята, вы правы, вот все отключайте. Чего они боятся?